А мы не крысы, парень, нет, мы не крысы, темные твари с поехавшей крышей. Yeah. Привет, земляне, с вами Бриз. И Перпин, и мы пришли с миром. Сегодня мы, наверное, рассказываем, как не нужно быть популярным художником. Сегодня мы хотим рассказать про одного художника, который нас раздражает своим поведением, потому что он себя очень плохо ведет, некомпетентно. И если вы думаете, то, что мы все такие плохие, что вот этот человек нас раздражает, то нет, он раздражает не только нас, он раздражает очень многих. Да, но потому что мы, как бы, не такие суки, как вы думаете, мы не будем называть никнейм, мы ничего не будем говорить. Есть две на это причины. Первая причина это, естественно, толпа фанатов. Мы не хотим гнева фанатов, нам это не надо. Вторая причина это объективность. Вот вы сейчас послушайте просто истории, которые мы расскажем, и сделайте свои собственные выводы. С чего мы начнем? Объясни нам. Ну, начнем с того, что мы расскажем чуть-чуть про этого художника, но без конкретики. Это популярный художник ВК. У него больше 10 тысяч подписчиков. Это довольно много. Ну, для ВК, да. Этот художник очень популярен в адопт-сфере. Все его адопты продаются, наверное, в первые полчаса за бешеные бабки, нам такие бабки и не снились никогда в жизни. В общем, этот человек весьма богатый. И, по-моему, у этого человека даже богатая изначально семья. Да, просто судя по постам, ну, то есть, э, человек не бедствует. Итак, что же нас раздражает в этом художнике? сейчас с того, что этот человек прекрасно рисует. У меня вообще никаких претензий к картам нету. Давай лучше ты скажи, что тебя лично бесит. Понимаете, у меня есть такая установка, то, что каждому человеку, которого ты знаешь, или даже мало знакомому человеку, например, тому же самому подписчику или подписчикам, ты должен априори относиться с уважением, чтобы твоя аудитория относилась к тебе с уважением тоже. Это Работает не только на подписчиков, не только на интернет. Это работает так везде. То есть каждого человека, которого ты мало знаешь, в первую очередь ты должен уважать. Когда человек, которого э, я плохо знаю, меня не уважает или когда я вижу то, что этот человек не уважает кого-то мало знакомого, мне это не нравится. Я понимаю, что если ты относишься к мало знакомым людям неуважительно, то и к тебе должны относиться также неуважительно. Но при этом ты просишь к себе уважительного отношения. Это не так работает. Что типа. он сделал такого? Ну, что у тебя такое? начнем с того, что он постоянно хамит всем, будь это подписчик или не подписчик, в комментариях, в беседах. Считай, что его мнение самое главное, самое важное, потому что он э, самый популярный. Но я скажу так, твоя популярность и твой скилл не определяют тебя как личность. И если ты популярный, то это не значит, что ты хороший человек. И хорошим человеком тоже надо быть. Я расскажу историю, которая произошла конкретно с она, которая лично у меня испортила отношение к этому человеку. В период начала пандемии этот человек решил устроить сходку. В самом начале, как началась вся вот эта хрень. Естественно, тогда все жестко говорили, сидите дома. Это сейчас всем насрать, да? Но тогда, тогда это было не насрать. Он сказал, что хочет устроить сходку для подписчиков. И я написала комментарий, абсолютно нормальный комментарий, без какого-либо. Наверное, сказала типа, ну так, ребят, вы можете... Наверное, стоит перейти сходку. Но, во во-первых, сейчас все половина закрыта, второе, все рек... ну, рекомендуют сидеть дома и не собираться большой группой людей. А поскольку, я еще раз говорю, у этого человека будет большая аудитория, группа была бы достаточно большой, но каких-нибудь минимум 20 человек, когда бы пришло, а это уже достаточно много, согласитесь. Это был бесповежный комментарий, на что он... <смех> он начал меня обскорблять, типа, э, моя группа, мои подписчики, когда хочу, тогда и устраиваю сходки. Вот эти ваши вирусы, мне вообще по барабану ничего не будет. Я сказал, типа, Окей, вот, okay. вот, видите вируса? Нет, не вижу. И я не вижу. Я сказала, да окей, okay, без Б просто в чем проблема перенести сходку или типа, ну, в чем проблема? Я такой нет, типа пошла нахуй. Я такая, ну окей, okay, понимаю. Лично меня раздражает огромное количество счёт-постинга в паблике. Это просто, меня это неимоверно бесит вообще у любых художников. Я это могу перетерпеть, если артов больше, чем всякой ерунды, которая мне не всегда интересна. То есть, лично мы завели твиттер, кстати, у нас есть твиттер. Правда, это мой твиттер по большей части она не И я теперь все туда да, пишу. Да, потому что я там не сижу. То есть, как бы, изначально я сделала твиттер, чтобы туда писать всякую хрень. Я думаю, люди знают, на что идут, так что, как бы, претензии у них, они ко мне не могут иметь, да? у этот человек просто обожает фотографировать себя. Да. каких-то ракурсов себя не фоткал, и каждый пост сопровождается поставьте лайков. Хочу 500 лайков, иначе никакого Это следующего арда не будет. непонятно. Знаешь, вот, тот же самый твиттер. Можно завести просто другую соцсеть. Можно выкладывать рисунки в выкладывать свои фото в инсте. То есть в этом нет ничего сложного. Но проблема в том, что э, этот человек выкладывает, например, рисунки одновременно и свои фотографии. Если вдруг по какой-то причине фотография наберет больше лайков, чем рисунок. У, -у, У там такое начнется, ребят. Там сразу начинаются лететь посты. Вы что, меня не любите? Отпишитесь от меня, если вам нравятся мои фотографии больше, чем мои арты. И мы как бы не преувеличиваем такие тексты есть. И мне лично почему-то ВК в, в, в мою ленту новостей кидает рачи чаще, чем арты. Я потому и не лайкаю арты. То есть мне ВК показывает именно пост, типа, какой же ты, пидорас, не лайкнул арт. А сам арт, он мне вообще не показывает. Потому что этот пост оказывается популярнее, чем пост с артом. К тому же этот человек постоянно, типа, шантажирует. Вот вы не наберете кучу лайков, я не буду делать следующий арт. Пишут, хочу набрать тысячу лайков на фотки, и тогда только будет следующий. Блин, чувак, мне не нравится твое лицо. Можно я не буду на него смотреть? Я зашла смотреть на твои арты. Не обижайся, пожалуйста, но зачем мне твое лицо? Это не, не знаю, это просто странно. Это просто ну, то странно. есть Это мешает смотреть статистику в целом. Я типа смотрю на то, что набирает больше лайков, на то, что набирает меньше лайков. И из этого э, как бы понимаю, как, в каком направлении развиваться лучше. А портить эту статистику своими попрошайками я просто не вижу смысла. Потому что если у человека попросили лайкнуть, он может лайкнуть. Но это не значит, что ему это прям понравилось. То есть вся суть лайков в целом испорчена. А, мне лично вспомнилась такая ситуация еще одна. В общем, этот человек купил себе iPad. Спойлер на будущее, этот iPad остался у него. Дело в том, что порисовав на нем три дня, ну может 4, купив на него уже лицензионную программу для рисования, через три дня выходит пост: хочу продать iPad, он мне не подошел, мне на нем неудобно рисовать. Но вы скажете, что такого? Но ну, неудобно человек продает его дело. Конечно его дело. А, но ему люди начали типа писать, порисуй типа подольше, ну зачем продавать такую дорогую, отличную вещь, столько художников хочет себе iPad, а ты вот типа за три дня в мусорах. Просто стоит немножечко к нему привыкнуть и разрисоваться, то есть за три дня невозможно разрисоваться, Здесь... чтобы было комфортно да, рисовать. вот именно, но дело в том, как он начал отвечать, естественно он начал описать типа, мои деньги, мой айпад, что хочу, то и делаю, не, не будут покупать, вообще выкину его, ну вот в этом духе, ну мастер маркетинга, тут все понятно, это абсолютно дико смешно, учитывая, что теперь, как я узнала недавно, что iPad остался все-таки у него. Наверное, такие никто не купил. Этот человек много всего говорит, но все равно делает то, что и должен был, был сделать. Я не знаю, может быть у него просто что-то не в порядке, может он хочет внимание привлечь, или, или ему нужен какой-то движ. Я не знаю. И, в общем, последняя ситуация, которая мне приходит в голову, история с артбуком. Куча художников собирается вместе, рисует, иллюстрации, какой-нибудь чувак это все печатает в одну книжку, и это продается, ну, разным людям. Я не буду говорить по какой тематике артбука. Это все слишком очевидно. Под конец, когда уже все иллюстрации были практически собраны, его выгоняют оттуда. Он пишет длиннющий пост о том, что абсолютно не собирайте это ни с кем обсуждать, не спрашивайте короче, иначе бан. И, естественно, я без понятия, что там произошло, я могу только предположить, что из всех художников выгнали только одного, самого скандального, который любит со всеми ругаться. Ну, по-моему, здесь чертовски очевидно, что он просто пересрался со всеми людьми. И его просто выгнали из-за этого. Не то, чтобы мы привзято относимся к этому человеку. То есть то, что его выгнали, и мы делаем вывод, то, что он со всеми пересрался. Это на основе всего того опыта мы получили. Из исходя из того, как он относился к другим людям до этого. Ну, тут еще, конечно, можно понять, просто еще вспомнила, как был пост, типа, ребят, срочно купите камишку за 10к у меня. Тут вышла новая игра, хочу ее купить. Некоторые, некоторые, не все начали писать, типа, ну охренеть, я должен купить тебе камишку за 10к, потому что ты зажирался и хочешь прям сейчас себе игру. Конечно, это грубый комментарии, но как там? Ну, вы примерно представляете, как там человек этот обосрал всех комментаторов вновь. Если бы я увидел Видела такой пост, я бы подумала, скорее всего, что этот человек зажирался, но если бы я сделала такой пост, я была бы готова к таким комментариям, то есть э, я такая, ой, купите у меня камишку за полмиллиона, я срочно хочу переехать в новую квартиру, и мне говорят, ой, да ты зажрался, и я такая, ну да. Ну да. Да, не просто такую цену. Такую, там как? должен быть не один персонаж, а все мои 20 персонажей просто в обнимку с full шейдом с фоном, с тремя фонами, короче, да. А там, естественно, один персонаж, бы фон. один арт. Один, блин, я не знаю. В общем-то, естественно, это лишь на этого человека остается. И мы это рассказываем, к чему, вот вы скажете, по целый видос хейта, да. Да, мы крысы. Ну, вы что вы нам сделаете? Мы в другом городе. Да, мы крысы. Но, знаете, вы. Смотрите эти видео лучше, когда мы кого-то обсираем. Вот такой вот. Каждый человек тоже человек. Но мы просто говорим то, что не нужно делать на большую аудиторию. И из-за чего от вас реально могут отвернуться люди. То есть от этого человека люди отвернулись. Его актив уже максимально сильно упал. И если вы думаете, что этот человек доволен той ситуацией, которая у него сложилась, то это не так. Он этой ситуацией недоволен, но он сам виноват в этой ситуации. И теперь он это еще больше в постах. Никто не виноват. В том, что у него мало просмотров Или большое количество мертвых душ Что же сказать напоследок Не будьте суками К вам могут люди относиться по-разному У этого человека до сих пор есть небольшая аудитория Но не потому, что он какой-то человек А просто потому, что у него действительно хорошие рисунки Но если человек эти рисунки выкладывает просто пипец как редко И в основном постит и выкладывает свои фото То подписываться на него не хочется Если вы хотите, чтобы ваши рисунки Рисунки набирали много просмотров. Делайте эти рисунки, в конце концов. Не нужно делать один рисунок в полгода. А если вас устраивает один рисунок в полгода, будьте готовы к тому, то, что у вас будет небольшой актив. Потому что вы сами этот актив не создаете. Подписывайтесь на наши все соцсети, которые есть в описании. Чекните наш патреон. Полупустойно, неважно. Да, там нету актива. Да, там нет актива, потому мы что хотим, мы было... Потому что мы не создаем там актив. Заходите в Твиттер, которому уже целая неделя. Подписывайтесь на наш канал, на наши сольные каналы. Подписывайтесь на все наши соцсети. Все ссылки в описании под видео. Но знаете что? Знаете что? что? Вы знаете что? Ни за что. Не подписывайтесь на ТикТок. С вами были две крыски Брис и Перпин, всем хорошего дня, не будьте суками и всем до свидания. До свидания.